Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, компания Blizzard всячески пытается привлечь игроков в World of Warcraft. Скоро выходит Dragonflight, по этой причине давали бесплатные выходные. В моменты ОК Астротанио вторая фаза припача сделали Twitch дропсы В моменты ОК Астротанио Dragonflight тоже будут Twitch дропсы которые, кстати, можно получить при просмотре моего Twitch канала моего стрима. Ссылка, само собой, в описании. Также во время первого сезона Dragonflight -а тоже будут Twitch дропсы и тоже их можно будет получить у меня но они шагнули еще дальше они решили выдавать питомца при условии, если вы подарите две подарочные сапки то есть на стримера можно подписаться как бесплатно обычная подписка, отслеживания, можно подписаться платно около 100-130 рублей за один месяц окей, две сапки и после этого вы получаете код который можно ввести в игре с целью получения питомца Питомец в игру, по-моему, еще не введен Я глянул его название, и он не нашелся Поэтому на текущий момент вы справа-слева где-то будете видеть его модельку Интересный питомец, возможно, вам захочется его получить Но суть в чем? Суть заключается в том, что стримерам определенным только можно дарить сапки Не мне Я не вхожу в этот список половиной тысячи стримеров, по мнению Blizzard, которые годятся для дарения сабок. Я посмотрел некоторых из этих стримеров, я глянул их твич-каналы, я просто ужаснулся. Давайте сейчас глянем вместе с вами, какие твич-каналы подходят под эти критерии. И я скажу пару каналов, которые я бы посоветовал для того, чтобы туда дарить сабки. Давайте перейдем в окно браузера и все это подробно изучим. Официальная новость на официальном сайте. Поддержите стримеров на Twitch для получения питомца и хабот. Если я, конечно, удачно вырежу PNG-модельку, то вы ее увидите ранее. Если у меня не получится при редактировании видосика, то как бы вот он, этот питомец. Увидели его? Все, увидели. Хорошо. Идем дальше. Да, нам нужно подарить две сапки. Это будет проходить с 28 ноября по 12 декабря. То есть срок проведения акции долгий, очень долгий. Для этого нам нужно, конечно же, там подкрепить аккаунт и все сделать, ну как в Twitch Drops, типа окей. И вот он список подтвержденных стримеров. Очень много стримеров, сами видите, насколько бегунок маленький. Я тут открыл нескольких, листанул, увидел все. И что увидел? А, значит, стрим. Стрим, да. Общение, общение, общение, общение, общение. Недавно используемые вкладки World of Warcraft. То есть на основе этого какой-то там алгоритм провел свое действие, и этот стример был включен в список подтвержденных. Окей, это довольно-таки интересно. А, далее, видеоматериалы не найдены. То есть прошлых трансляций нет. Давай посмотрим клипы. Клипы топ. Все три месяца назад, четыре, девять, три месяца назад. World of Warcraft как бы, ну а где активность? Активность что-то как-то не виднеется Дальше Прошлые трансляции Тут тоже ничего нет Откроем клипы Клипы хранятся дольше, чем прошлые трансляции Тут что по клипам? Два года назад, два года назад, два года назад, два года назад, три года назад, в прошлом году Лига легенд, правильно я понимаю? Ну, по-моему, да То есть, довольно-таки интересный список И я очень многих стримеров посмотрел Я глянул «Демоника» вы его прекрасно знаете не имеется я глянул рубена не имеется я глянул мукаса не имеется ну, я глянул себя мало ли ой улетел вверх потому что я залогинен на сайте вот ну тут в этом списке меня нет я листанул чуть-чуть список и увидел только одного стримера которого я хотя бы знаю и которого я бы вам мог посоветовать с целью того, чтобы вы там зашли, подарили сапки. Это мимич. Все. То есть, далее никнейм. Ну, есть некоторые еще знакомые, какие-то там с гильдии, например, Эхо. Из лимитов, максимума, например, нету просто-напросто. Наверное, ему эта акция просто-напросто и нужна. Быть может, там близо ему написали: будешь участвовать, скажет, нет, не буду. Мне там и так нормально. Ну, мы не знаем всех этих тонкостей, конечно. Но я такое предполагаю. Собственно, как-то так. То есть список огромный, а половина, там, не знаю, большая часть каналов либо заброшена, либо люди уже там сменили аккаунты Твичевские себе, либо Вов WoW вообще не стримят и никогда в эту игру не вернутся. Очень интересная ситуация, реально очень интересная ситуация. Ну, будем смотреть дальше. На этом все. Монолог мой окончен. Все высказал абсолютно касательно близов. Что ж, они сделали довольно-таки интересный шаг. Всех вам благ, дамы и господа. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!